Данное видео не несет своей целью кого-либо оскорбить и является всего лишь выражением личного мнения автора. Ролик не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет. Ну вот радуемся победам. Видимо, мы уже забили на то, что повышается курс доллара, повышаются налоги и хотят повысить пенсионный возраст. Зато с какой болью и трепетом мы следим за нашей страной в футболе и на Евровидении. Всем доброго времени суток! Конструктива нет! Настало время конструктива! В далеком 2008 году, случайно проснувшись в 5 часов утра и выглянув в окно, я мог наблюдать невероятную картину. По улице, на которой я жил, шагала целая колонна людей с российскими флагами или просто разукрашенных в бело-сине-красные цвета. Все мужики хотели со мной выпить, а женщины заняться сексом. В перемешку с людьми ехали машины, также обвешенные флагами. Они постоянно сигналили и вудили всех несчастных жителей нашей улицы, многим из которых утром надо было на работу, а мне в частности сдавать сессию. Не сразу я врубился, что так наши празднуют победы российской футбольной сборной на чемпионате мира 2008. Не скрою, что тогда и в моей душе витала легкая радость. Это массовое шествие не могло не захватить случайного свидетеля. И, может быть, если бы я был на улице, то решил бы пройтись в этой толпе. Но все таки меня не покидало и другое ощущение. Что-то здесь, блять, не так. Сейчас, в 2018 году, когда чемпионат мира проходит в Рфи а окна моей новой квартиры, к счастью, выходят во двор, тема фанатизма, футбольного и не только, актуальна как никогда. Главный мой посыл — фанатизм — это не есть хорошо. Это всегда крайняя степень приверженности какой-либо идеи, при которой напрочь выключается конструктивное мышление, а на первый план выходят эмоции. Какая-то ничем не объяснимая эйфория, часто переходящая в нетерпимость и агрессию, сносящую все, что стоит у человека на пути к очередной порции этой эйфории. Такая идейность Light — в своей крайне простой для человеческого ума форме имеет свойство захватывать толпы. Самая жесть начинается, когда две вроде бы идейных толпы, захваченные агрессией, сталкиваются друг с другом. Да, воистину справедлива фраза «Не сотвори себе кумира». Итак, для фанатизма я бы выделил несколько основных черт. Стадность. Фанатику крайне приятно быть частью чего-то большого. Ему приятно находиться в толпе таких же, как и он, поглощенных одной общей идеей. Он старается изо всех сил доказать свою приверженность этой идее. А его главный страх – то, что толпа не примет его, что окружающие фанатики сочтут его недостаточно упоротым своей идеей. В связи с чем актуальна следующая черта фанатизма, а именно любовь ко всякого рода атрибутики. Флаги, футболки, разрисованные в разные цвета лица, шарфы, шляпы, значки и прочее. Чем примитивнее идея, тем больше требуется атрибутики, дабы показать, что ты в теме. Все это призвано не только повысить статус фаната среди себе подобных, но и выделить его из толпы обычных людей. Когда ты идешь по улице, весь такой разрисованный, обвешенный, чувствуешь, какой то особенный. Это же так круто! Бро, нет. Следующий признак фанатизма – это желание поглотить своей идеей всех. Фанату нравится, когда таких как он охваченных идей становится все больше и больше и больше. Для каждого человека комфортнее жить в том обществе, где все свои. Вот только далеко не каждый хочет, чтобы ты навязывал ему свои идеи и своих кумиров. И наконец последний признак. Нетерпимость к конкурентам. Для фанатика узнать о том, что его собеседник – приверженец конкурирующей идеи, это значит навсегда записать его в стан врагов. И даже если врагов нет, фанатику важно их найти. Ведь фанатизм – это не просто объединение за что-то. Чаще это еще и объединение против чего-то или кого-то. Самое интересное, что через фанатизм проходит каждый – нет ничего плохого в том, чтобы быть поклонником чего-то или кого-то, но, как правило, каждый человек проходит этап фанатизма, связанный, скорее всего, с энтузиазмом новичка в той или иной идеологии. И попытки доказать свою значимость, и обретение какого-то нового смысла, и страх его потерять, делают человека на какое-то время фанатиком. Большинство адекватных людей проходят этот этап и становятся более-менее разумными и критически мыслящими людьми открытыми к новым идеям и целям, а кто-то, увы, становится убежденным фанатиком очень надолго, если не на всю жизнь. Наибольшей проблемой считается фанатизм в религии, а фанатики-аутисты, то есть атеисты, считают, что проблема здесь в самом религиозном сознании, однако это ошибка. Религия, наука, YouTube, музыка, кино, политика, города и страны, гаджеты и прочее. Фанатизм может проявляться в чем угодно, да в том же футболе. Корень фанатизма и всех проблем с ним связанных лежит в самой человеческой природе. Дело в том, что всем нам нужно за что-то цепляться. В этом смысл нашей жизни и наша главная проблема. Мы не всегда можем ослабить свое цепляние за разные концепции и от этого страдаем. Впрочем, это меня уже понесло в такие глубокие философские дебри. Вообще, на тему фанатизма рекомендую посмотреть британский фильм 95 -го года «Удостоверение». Фильм о том, что не каждый способен перерасти это состояние, вплоть до того, что сам объект фанатизма можно поменять, лишь бы сохранить ту безумную крышесносящую фанатскую эйфорию. Став приверженцем любой идеи, мы рискуем стать фанатиками. Важно помнить это, сохранять наблюдательность и уметь контролировать свои эмоциональные состояния. Ну а с вами был Ази и шоу Конструктив. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Также смотрите предыдущие выпуски и пишите в комментариях, какую тему можно было бы обсудить в следующий раз. Всем добра и позитива. Пока-пока.